Я весь сегодня в сделках, в крупных мы договариваемся с застройщиком, бронируем квартиры, короче, много чего интересного происходит, поэтому если у вас есть там 40-50 минут для того, чтобы разобраться в этой теме, расскажу, почему нужно обратить внимание в инвестициях на юге страны для тех, кто нас смотрит записи в инстаграм в том числе и собственно расскажу какие стратегии сейчас реализуем, какие тренды есть, почему круто, тренды это круто и почему важно на них внимание обращать, то есть все эти вещи будем сегодня разбирать. Так, сейчас просьба ассистентов закрепить комментарии и ребят, те, кто подключается в эфир в инсту, просьба, Ну вот будут вопросы, что за тема и так далее, просто тогда отвечайте, чтобы я на это время не тратил и мы более продуктивно смогли с вами двигаться. Так, комментарий закрепил, всех еще раз приветствую, на связи Андрей Меркулов, сегодня будем говорить на тему инвестиций на юге России, я сейчас нахожусь в Геленджике, до этого мы были почти там неделю в Архызе, там чуть меньше ходили в горы, проезжали там много прикольных мест, был несколько раз в Краснодаре, посмотрел комплексы там. То есть, и у меня по плану еще несколько локаций, в которых и запланировано несколько встреч, в которых, собственно говоря, как раз похожие проекты и рождаются. И это на самом деле прикольно. И вы тоже сможете в этом поучаствовать, поэтому мне это вдвойне прикольно. Значит, первая мысль, которую мы обсуждали, у нас есть по четвергам мастер-майнд, и мы занимаемся большими сделками и помогаем друг другу как раз расти именно в направлении больших сделок, потому что. Когда ты сфокусирован на мелких сделках, у тебя нет времени заниматься большими деньгами. Когда ты сфокусирован там, занимаешь какие-то акции, отбираешь там постоянно, то есть у тебя вот огромный пласт доходности уходит. Между тем, у, у больших сделок есть огромные плюсы. Первый плюс – это то, что в больших сделках большая доходность. Почему? Потому что на крупные сделки гораздо меньше конкуренции. Ты делаешь то же самое, но по факту у тебя конкурентов нет. То есть, Представьте, продается там объект, который стоит полмиллиона рублей. Да? Не полмиллиона рублей, полмиллиарда. Да? И, соответственно, звонков человеку не так много поступает. Каждый звонок важен. И скидки, которые ты можешь получать в процессе за свой собственный объем, они значительные. То есть отсюда рождается хорошая большая доходность. Понятно то, что когда выкупаешь большие объекты, нужно смотреть именно на ликвидность. Здесь тоже есть штурмовые конструкции, когда ты выкупаешь что-то большое и применяешь стратегию разделения на малые и продажи. Это самая прикольная конструкция, когда мы скидываемся с инвесторами, там заходим в какой-то пул, выкупаем какой-то объект, потом это все делим, распродаем, распродаем уже по рынку. То есть наша идея разделить и распродать, делать флип вот этот так называемый, это самое прикольное, потому что она делается относительно просто, она понятна и ты просто берешь оптом и продаешь в розницу. это вот то, за что в СССР не любили спекулянтов, это то, что они брали, что-то перекупали и перепродавали. В нашем случае это хорошая нормальная стратегия с недвижкой. Да? Потому что ну, для многих до сих пор в голове вот эта история, если я продавец, я плохой. Как бы это внушено. Не знаю, у вас было такое, вот, если было, там, отметьтесь как-то. Потому что у многих в головах... Особенно люди, которые родились в 80-х, у, у которых родители прям вот советские советские, как бы у них в головах такие проблемы есть. Там столько всего засадили, то, что больших денег не заработать. Там, там воры, спекулянты, там тюрьма, там закон, ну, короче, там столь вот такая каша, блин, и ты, короче, занимаешься только тем, что расчищаешь вот эту голову для того, чтобы хотя бы чуть-чуть посмотреть на эту, на то, на некоторые просто вообще, там, слово миллион рублей, я когда-то человек стоял в Архизе, такую историю расскажу вам, то есть подошел человек, Значит, он говорит, так, ну, он, короче, просто обычный, там, стоит, жарит шашлык, пришел, познакомился, говорит, так, а ты чем занимаешься? Говорю, я занимаюсь инвестициями. О, ты мне поможешь, смотри, я вот сейчас вложил 100 долларов в какую-то компанию, я такой, блин, началось опять, короче, 100 долларов. Я говорю, и что? Он говорит, ну, вот, я сейчас там, хороший проект, нехороший, и начинает спрашивать, я говорю, ну, вообще, а цель-то какая? А у него вообще этих идей нету в голове? Я, он говорит, ну, а как вот безопасно там инвестировать? Я говорю, ну, как? Если у есть миллион рублей, ты берешь квартиру в ипотеку, условно двушку, пилишь ее на две студии, сдаешь долгосрочную квартиру, выплачивает сама себя, и ты... Гасит платеж по ипотеке, у тебя что-то остается. Он говорит, о, миллион рублей, сразу глаза квадратные. Все, ему сразу, вот после миллиона рублей у него сразу стало все фоном. Хотя по факту, когда ты работаешь с мышлением, ты понимаешь, что миллион это задача, это есть потребы, есть ипотеки там условно без первого взноса, еще как-то. То есть всегда есть инвестор, в конце концов, внешний, всегда есть варианты, как скреативить деньги при помощи головы. Вот если вы это понимаете, тоже отметьте, потому что это вот... Но есть люди, которым просто это вообще не очевидно, да, что деньги, просто на них хотя бы, когда начинаешь смотреть, ты начинаешь видеть эти возможности. Значит, это вот такие, как это, небольшое введение, которым мне хотелось с вами поделиться. Значит, идея, которая сегодня, ну, про большие сделки мы с вами сегодня тоже сказали, то, что в больших сделках большие деньги, потому что можно получать классные скидки, можно выкупать сильно ниже рынка, и просто за счет деления вот этих частей можно уже очень хорошо зарабатывать. То есть, смотрите, например, покупается земельный участок, условно, пилится на части. Проводится дорога и все, и эта земля сразу становится дороже. Ну, понятно, что она должна быть ликвидная, в месте, где растет миграция, это мы тоже сегодня разберем, почему именно юг России. А, то есть, тебе достаточно сделать несколько действий для того, чтобы увеличивать стоимость этого участка. Как минимум, просто деление большого на малого, это очень классная стратегия, если вы себе ее... Её... Просто она у вас провалится, потому что... Когда ты показываешь, смотри, ну это же вот это, сразу становится очевидно, но пока не подсветить фонариком, это непонятно, деление квартир на студии, все то же самое, деление таунхаусов на студии, доходных домов на студии, это все деление большого на малого, мы брали в прошлом году базу в Подольске, сейчас уже последние платежи у нас тут вот приходят, до конца, сентября, до конца августа мы ожидаем получить большую часть средств, и собственно там тоже была идея такая, то, что мы выкупили объект 1800 квадратных метров в Подмосковье, разделили его на части, там на несколько помещений, и это все распродали. То есть распродали выше, естественно. И вот за счет вот этой простой стратегии, на самом деле, можно очень классные деньги делать. И относительно быстро, потому что деление большого на малое, помимо того, что оно повышает стоимость квадратного метра, оно еще дает ликвидность. То, чего нет у большого помещения или у большой земли, то что у нее нет ликвидности. И когда ты это понимаешь, ага, вот, ты начинаешь вот эту вот как бы свою стратегию набрасывать на разные штуки. Ты видишь там большой объект. Думаешь, блин, офигеть, какой он здоровый. Короче, и ты говоришь, а что если я возьму его, найду способ его купить? разделить на части и распродать, и тогда твоя стратегия начинает играть уже другими красками. И вторая вещь, которую мы сделали, мы увидели, что конкуренции за большие лоты практически отсутствуют. Ну то есть, ну реально, короче, когда лоты до 10 миллионов рублей, там, блин, идет борьба а меньше миллиона, там бывает аукцион из торгов просто улетает выше рынка, выше рыночной цены. Особенно я это видел вот в торгах по банкротству автомобилей. Я просто смотрел, блин, за голову брался, думаю, ее мое, ребята, что вы делаете? Я участвовал в покупке одного дома, хотел из него аренды бизнес сделать, ма, э, в бытищах, короче, подал заявку, и у нас было 30 участников на аукционе, а дом стоил 3,5 миллиона. Я дал за 7, короче, и реально я не победил, короче, там были за 9, что-то такое, и короче, выиграл человек, который за 11 собрал. Думаю, блин, я бы его с рынка за 11 не купил, но человек победил. А там реально особенности, то есть, там реально дом с особенностями, поэтому вот, как бы, такие вещи бывают. Теперь, ну и собственно говоря, возникла вторая идея, номер два, которую мы уже успешно реализуем много-много лет это делать пулы. То есть... Когда ты делаешь совместно что-то, да, у кого-то есть компетенции, у кого-то есть инвестиции, и когда собирается просто нормальная команда из инвесторов и экспертная команда, которая реализует выход из сделки, получается магия, да, потому что все зарабатывают хорошо и всем хватает. То есть доходности больших сделок, условно говоря, скинулись, зашли, выкупили, распродали и все в шоколаде. То есть инвестор, во-первых, его инвестиции защищены, недвижкой. Во-вторых, недвижка очень быстро становится ликвидной, когда выделяется на части, соответственно, распродается выше рынка, то есть он в принципе деньги защищены от инфляции защищены, и, собственно говоря, еще и доходность сверху. Это, мне кажется, такие очень классные инвестиции. Поэтому, ну, по крайней мере, мне они очень нравятся, просто потому что для меня э, приоритет именно безопасность, сбережений, потому что когда ты заходишь, там говорят, 100% годовых ты, блин, ну, муж, ⁇ -мо ⁇ Спрашиваешь, а если потеряет? Ну, а там даже бывает не рассматривать такие варианты, а на самом деле надо бы рассматривать. Вот, эта идея, то есть первая идея, большие сделки, большие деньги. Вторая идея, это то, что большие сделки можно окучивать полом. Кто-то заходит деньгами, кто-то заходит компетенцией личным временем. Это тоже, на самом деле, здесь важно определяться с командой. И, собственно, когда это все соединяется... Есть классная сделка, есть а, пол людей, которые готовы рассматривать оперативно, то есть там не просто, там я там, подумаю, 50 дней мне надо, чтобы я вернулся с ответом, нет. Потому что б... <фишка>, фишка крупных классных сделок, даже вот просто фишка выгодных сделок, знаете, в чем основная? То, что выгодные сделки не торчат на рынке по полгода. Она приходит и ее выкупают просто, потому что выгодная равно срочное, это тоже надо понимать. Если ты не готов рассматривать сделки оперативно, то по факту ты просто будешь пролетать и оставлять, знаешь, первые там прошли, собрали яблоки, вторые собрали листья, там третьи там веточки уже подкусывали и насрали, а четвертый уже ходит, потому что осталось. И вот когда, если ты долго принимаешь решение, вот на самом деле остается обычно пятый, шестой, седьмой, и ты думаешь, что ты тоже инвестируешь, но на самом деле это далеко не так. Вот. И это важная идея, то, что выгодные сделки, они быстро уходят с рынка. Еще одна реактивная вещь, которую вот мы в этом году поняли и, собственно говоря, начали отслеживать то, что одно дело, когда ты инвестируешь на рынке, находишь какие-то прикольные сделки, это здорово, это классно, то есть ты просто за счет своего интеллекта, переговоров, оптовой стратегии, выкупа ниже рынка неочевидных каналов, да, потому что часто классные сделки, они не, не публичные, да, это тоже важно понимать. Если вот мы сегодня будем говорить про Краснодар, у нас сейчас в процессе сделка, которой нет в публичном доступе, то есть, ну, просто потому, что мы много берем. И сегодня, кстати, да, можно будет тоже поучаствовать, заявку кинуть, как минимум, просто для того, чтобы оперативно получить детали. Так вот. Основная идея в том, что одно дело, когда ты находишь сделку на рынке, она классная, ты все реализуешь и все получается, но есть такая история, как глобальные тренды. То есть, условно, если ты действуешь на рынке, который идет вот так вот, то есть, у которого объем сокращается, маленький спрос, низкая ликвидность, ты постоянно будешь, это вы знаете, как есть идея, писать против ветра. Вот Это идея противоположная тому, что нужно зарабатывать на трендах. То есть, нужно четко понимать, какие тренды сейчас есть, и на них просто кататься. Помимо того, что ты делаешь классную сделку, вообще, если взять вот общий тренд, вот есть прилив, да, прилив поднимает абсолютно все лодки, да, даже если ты просто, там у тебя с дырочкой, ты заткнул, она все равно всплывет, понимаете. То же самое и здесь. Если ты находишь сделки на рынке, которые поддерживаются трендом, они будут гораздо более интересны. Вот это тоже нужно понять для себя и давайте попробуем просто разобраться, а какие тренды сейчас вы видите в недвижимости. Будет клево, если вы напишите что-нибудь в комментариях, я пойму то, что ну, та информация, которую мы с вами разбираем, она собственно вам понятна и доступна. Потому что ну, некоторые тренды абсолютно очевидны, некоторые тренды не так очевидны. И вот есть сегодня как раз первая часть моя посвящена тому, чтобы как раз поговорить про тренды. Это на самом деле важная часть. Значит, ну понятно, первое, прям самое простое, самое понятное, это инфляция. Да? То, что люди боятся, есть деньги, соответственно, и боятся, что эти деньги обесценятся. Официальная инфляция в России там 6%, сказали там вот. 6% постараемся на 5,4%. Вот, но... Кто живет в России, тут понимает, что есть официальная статистика, как это, благодаря официальной статистике Росстат победил, победил коронавирус, короче, и Росстат победил инфляцию. То есть Росстат просто победил всех, потому что всего лишь нужно было правильно считать. Вот, реальная люди ждут там 10-15%. Я проводил опрос в Инсте, и подавляющее большинство, больше 90%, считает, что инфляция в России больше, больше 10%. Я расчет наберу 10, чтобы никого не пугать, короче. Но цифры 15 меня тоже не удивляют абсолютно. И вот первый тренд, который сейчас есть, это инфляция. То есть нужно как-то деньги защищать. Не в деньгах. Вот При этом фондовый рынок, кто на него смотрит, он ну, реально уже находится в такой стадии перекупленности да, и перегретости. Соответственно, кто за ним следит, уже начинают так побаиваться, уже просто сидят, начинают разгружать плечо, еще какие-то истории. Вот. Но прямо так активно на всю котлету пока что не заходит. А, а, а, Ратмил пишет маленький депозит, процент по депозитам в банках, меньше инфляции, люди забирают деньги, идут покупать недвижимость. Все верно. А ключевая ставка низкая, отсюда все инструменты, облигации, депозиты, они перестают быть интересными. Да? Облигации вообще рискованы, получается просто, потому что если ставка чуть-чуть подпрыгнет, все существующие облигации упадут в цене, вот. а новые, естественно, они будут поболее. То есть, облигации не интересные, деньги сами по себе, депозиты не защищают от инфляции, надо искать какие Какие-то инструменты, которые именно основаны ориентированы на сбережения, и в голову, естественно, приходит недвижимость. То есть сама по себе сделка с недвижимостью уже является трендом. И блин, она является трендом везде, абсолютно. Ребят, поверьте, это не только в России, сейчас в Америке. То есть, реально, недвижка стала трендом просто потому, что инфляция и люди стремятся защитить свои сбережения в реальных активах. Вот, особенно, если они еще будут деньги платить, денежный поток давать это вообще круто, значит, второе. Что надо понимать, ставка по ипотеке ниже инфляции. То что, сейчас там вот мне скинули, по-моему, 6,5%. Сейчас я прямо открою. Сегодня запрашивал актуальную инфу. Я вам сейчас прям точно скажу. То есть параметры комплекса мы сейчас готовим, как раз. Ставка 6,5%, первоначальный взнос минимальный 15%. Соответственно, месячный платеж 20 тысяч рублей. Это вот просто я сейчас смотрю по проекту. И сейчас обсуждаем то, чтобы вообще уйти от первоначального взноса, но это такая, как бы просто пока что в процессе. Вот. То есть, такая себе нормальная ставка, то есть, инфляция условно 10-15, ставка по ипотеке 6,5. Что это значит? Вот это я осознал, наверное, года 4 назад, это у меня прямо раз так, ага. То есть, я-то ипотеку под 13% и делал доходный дом, нормально это все работало. Вот. Но когда ты понимаешь, ставка по ипотеке, инфляция больше, ты берешь деньги сейчас, расплачиваешься, а деньги обесцениваются быстрее, чем те проценты, которые ты платишь. То есть, фактически, ты получаешь бесплатные деньги на инвестиции. Вот Когда вы это поймете для себя, да, тогда станет легче понимать. То есть, для кого-то ипотека – это КБА. Прямо и прямо жесть, ни в коем случае не говорите мне про это. Для других это просто бесплатные деньги на инвестиции и кредитное плечо. Потому что одно дело, там ты пошел, купил квартиру за 3 миллиона, она выросла на 30%, ты триста там, ну там 900 тысяч заработал. Ты такой о, классно, я крутой. С другой стороны, ты пошел в первый в начальный внос там 450 тысяч внес. Платил год ипотеку по 20 тысяч рублей, допустим, сколько это будет еще? Это будет еще 240 тысяч. То есть условно 450 плюс 240, это на сколько получается? 450, 240, это 690. То есть ты за год вложил, ну ладно, еще 20 тысяч страховка, ты за год вложил 710 тысяч рублей, а продал квартиру на 900 тысяч дороже. И представьте, что происходит с кредитным причем, Происходит примерно следующее. В год... Ты сначала укладываешь там 450, проходит какое-то время, ты по чуть-чуть платишь, платишь, платишь, квартира реализуется, соответственно, и ты на свои там 700-800 тысяч делаешь еще 900, то есть, и с плечом получается уже 100%. И при этом ты также защищаешь свои инвестиции, тело, тело инвестиций, оно у тебя достаточно невысокое, и в этот момент начинается магия. И кто думает именно про ипотеку, как, возможно, как одна из возможностей использовать плечо на хорошую инвестиции. Тот молодец. Но, опять же, я не осуждаю людей, которые считают это просто из Советского Союза идет, то, что ипотека, кредиты зло и так далее, это все, вот, ну как бы, это ваши ограничения и с ними надо, а может и не надо работать, не знаю, вот, это вот не знаю, вы можете, можете написать кому как вообще, у кого с ипотекой как, дружите, не дружите. Хорошо, значит, ипотека ниже инфляции, бесплатные деньги на инвестиции проговорили. Следующая история, это миграция, миграция на юг. Я ее называю, я ее увидел первый раз в США. То есть, когда я был в Майами во Флориде, я увидел огромное количество людей, которые приезжали, я с Нью-Йорка переехал, я на ПМЖ с Нью-Йорка, я переехал там еще откуда, я с Филадельфии там. И народ реально валит на юг, я думаю, блин, что случилось, что происходит. Первое, это пандемия, то, что большие крупные города были просто очень долго закрыты, даже та же Калифорния вся, она была реально закрыта очень долго, и люди в масках даже на фитнес ходили. Вот, но еще одна важная вещь, это удаленка, то есть, Компании перестроились таким образом, что людям больше не нужно быть конкретно в офисе для того, чтобы предоставлять услуги. То есть, хочешь выживать очень многие бизнесы. Вот не знаю, кто попробовал удаленку за последний год, просто отпишите здесь, что это вот как вам зашло, не зашло. То есть, многие компании так посчитают: о, слушай, косты на офисе можно срезать, соответственно, персонал можно хантить где угодно, не обязательно только в своем городе. Компетенции выше, соответственно, то есть, рынок стал глобальным. И это офигительный тренд. То есть, если вы думаете, что это все прям провернется обратно и все короче вернутся опять в офис и будут сидеть ну то есть как бы знаете есть такой фильм был э, э, э, я не помню как он называется по-моему, облачный атлас. И там был, короче, такой чернокожий раб. Он говорит, я плохой раб. Почему ты говорит, не в рабстве? Говорит, я плохой раб. Я слишком много видел. Вот здесь то же самое. Когда человек попробовал поработать на удаленке, у него, соответственно, ну, блин, а зачем? Какой смысл, если все можно делать то же самое, если ты получаешь стопроцентную мобильность в подарок, ты можешь там жить на юге, там условно смотреть за окно, там видеть море. Я не знаю, видите, вы море или не видите. Там у меня сейчас просто москитная сетка. Вот, то есть, условно, там жить возле парка кайфовать, купаться с утра, там, ходить и, собственно говоря, просто заниматься своими делами. Кто-то ведет эфиры, кто-то там занимается, чем он привык заниматься. И компании это тоже поняли, то есть это срезает косты и расширяет рынок. И что произошло? Произошло примерно следующее: то, что люди поехали там, где круче. Количество солнечных дней больше, есть море, есть чистый климат. Оказалось, я сегодня смотрел просто, я хотел там про Краснодар найти. Геленджик, короче, занимает первое место в рейтинге самых экологически чистых городов. Я просто офигел, короче, я попал просто в точку. Вот. Краснодарский край там прямо через один города, которые прямо очень кайфовый для жизни и ну есть на это причина. На самом деле, потому что ну, реально кто живет там в Сибири, там в Норильске, еще где-то, это вообще просто полнейшая жесть. И когда люди понимают, что можно уехать, это норм. Поэтому миграция на юг это тренды, которые в недвижке есть. Инфляция, да, ставки ниже ипотеки, да. Миграция на юг тоже да, причем не только в России, в США происходит то же самое. Еще одна вещь это загородная инфляция. То же самое. Есть удаленка, не обязательно каждый раз ездить в город, можно жить в комфортном доме с хорошим участком, есть риски локдаунов, новых штаммов коронавируса и так далее. И здесь гораздо проще и классно жить в своем собственном доме, чем, например, в квартире с тещей там ну то есть народ понял что а вот оно как работает и получается что ставки дешевые жилье есть разъехаться можно короче есть ипотечные программы просто какие-то сумасшедшие то есть понимаешь можно снимать можно платить и в принципе, жить в нормальном, комфортном жилье и ни от кого не зависеть. И многие это поняли, особенно пожив там сплоченно вместе, на ограниченной территории. Одно дело, когда все ходили на работу, всем классно, но когда все просто собрали и месяцами смотрели друг на друга, оказалось, что отношения они испытывали, так называемое, некое давление, да, вот если вы на себе давление почувствуете, тоже отметьтесь там, потому что многие, я знаю, как бы, то есть в смысле, а что он не на работе, что он тут ходит, короче, и вот, короче, вот начинаются вот эти непонятные, обычно люди видятся по вечерам, поужинали, спать легли, утром разошлись и на выходные куда-то свалили, всем комфортно, классно, никто не устает, вот, но для многих оказалось это реально непривычным, так, Миграция. Миграция – это хорошо, и, соответственно, загородная миграция, миграция на юг – это процесс, который есть, который толгает много рынка, в том числе и рынок аренды, потому что зачем, Ну, если у кого-то есть квартира, он переезжает в другой город, ему нужна аренда соответственно рынок аренды растет значит спрос от инвесторов на инвестиционную недвижимость которую может давать в аренду тоже будет расти и соответственно тоже будет толкать цены наверх вот это тренды теперь про краснодар хорошо первая часть если понятно отметьтесь там любыми символами огонечками плюсиками и так далее что вот доступно и собственно говоря мы и поговорили и вам это стало понятно. Хорошо, то есть почему, то есть ключевая мысль этого блока, то что если ты инвестируешь в трендах, тебе прилив помогает просто подняться еще выше, просто потому что ты используешь силу рынка для того, чтобы твоя стратегия работала еще лучше. Поэтому, когда вы инвестируете, обращайте внимание на то, какие тренды есть. Вот. Теперь почему именно Краснодар? Да? Краснодар, Краснодарский край и так далее. То есть, сейчас у нас есть несколько проектов. Один проект э, Землей в Сочи, один проект мы сейчас, вот как раз прямо вот сегодня я готовлю. этот проект в Краснодаре. Соответственно, почему Краснодар? Я рассматриваю. То есть те факты, которые я для себя собрал: первое климат, продукт, экология. То есть, кому как, кому что нравится, кому нравится солнце, кому нравятся хорошие, качественные продукты, там, которые прямо здесь выращиваются. Кому нравится экология, хотя город миллионник, но он на самом деле если можно сказать про миллионник, что он экологически чистый, там основной выброс, конечно, идет от автомобилей, но все-таки это нормальная хорошая локация, из которой можно уехать, улететь в любую точку, там пару часов ты на море, там несколько часов, вот мы ездили из Краснодара, мы в Архизе, можно в Донбайл, можно еще куда-то уехать, то есть всегда есть варианты, где можно тусануть, это реально, то есть просто садишься и на выходные, уезжаешь, это нормально, кайфовая история. Вот если взять Липецк, там такого нету, то есть ты такой, М -м, ну куда поехать? Ну, на Кудыкину Гору, и пипец, короче, и все. Ну, в лучшем случае, и, и вот как бы с этим, короче, проблема. А здесь хороший климат, много Солнца и так далее. Следующая история это мощная миграция в Краснодарский край. То есть в 2021 году Краснодар на почти миллион. Соответственно, с 18 по 2020 год он находит топ-3 по миграции после Москвы и Московской области. Есть исследование научно-исследовательского института перспективного градостроительства. Внимание которая прогнозирует, что к сороковому году в Краснодаре будет больше трех миллионов человек, 3-2, я видел такие цифры. То есть, народ растет, там вырастет население в три раза, пока народ едет. Миграция, удаленка, помним, да, народ валит туда, где лучше. Потому что, ну а зачем жить, где хуже, если ты можешь не ходить на работу каждый день, я а просто открыл ноутбук и ты уже на работе. И... Смотрите, ну классно то, что население растет. Еще одна важная вещь, которую вот я не знал про Краснодар, и я реально подофигел, то, что ввели, фактически введен запрет на новое строительство в Краснодарском крае. Вот. Кто этого не знал, напишите, пожалуйста, также в чате, что это просто ну вот это офигеть. То есть представьте, народ туда валит, и сейчас сделано так, чтобы максимально ограничить новые стройки. Что происходит с недвижкой? Куча людей приезжает на рынке нет, я сейчас созванивался с командой, которая будет помогать нам реализовывать проект, и я просто, ну вот у меня, я такой блин, в смысле, то есть в смысле нет таких квартир, как нет, это последний, и ты такой, э, э. ну короче, у тебя начинает, ну ты, ты не понимаешь, как может просто не быть предложений там, да, я сейчас в Геленджике, тут есть классный комплекс ЖК Черноморский, я общался с... Я вообще люблю с обычными людьми общаться, потому что они очень много знают про свои районы, рассказывают. Говорят, я брала, вот в кафе зашел, там девушка, которая барменом работает, она говорит, я брала квартиру за 3 миллиона, сегодня она стоит 8 миллионов. Я такой, блин, офигеть, короче. Вот, и... Тебе только, ты приезжаешь, о, oh, блин, классное место, короче, я вам сторис закидывал, короче, пустые пляжи Геленджика, и у каждого второго возникает идея, блин, прикольно бы здесь иметь вторую дачу, для того, чтобы я мог периодически туда переезжать, и пока я туда не езжу, это бы как бы сдавать. Вот у кого такие идеи есть, вот. у женщин очень много таких идей, часто я вот, мы с Оксаной идем, короче, я у периодически спрашиваю, ну что, уже захотел, что-нибудь здесь, а она так раз, раз, что-то там объявление смотрю, фотографирует, у всех есть идея быть второй, иметь где-нибудь на море вторую дачу для того, чтобы как бы кайфовать, вот, и, собственно, это все подталкивает спрос, но на Кубани следующая история. Смотрите, значит, просто у меня несколько ссылок. С 2021 года будут выдавать разрешение на строительство ЖК, не будут выдавать, если не запланировано строительство школы, детских садов, какие-то одноэтажные свечки, до свидос. Соответственно, следующее. Мораторий на новое строительство в Краснодарском крае, в городах, районах с проблемами коммуникации. То есть там идея следующая. Чтобы получить разрешение, нужно трехстороннее соглашение, чтобы администрация подтвердила водоканал и так далее. То есть получить целую кучу. Ну, то есть, все с этой стороны ограничения. Сочи, она по горячий ключ, э, горячий ключ, как в Беларуси говорят, как говорят у нас в Беларуси, горячий ключ, э, ведет запрет на строительство. То есть просто запретили строить. Соответственно, локации новых, новых строек нет, толпа народу едет, все хотят купить. Ну и есть градостроительная реформа на Кубани, у меня вот просто есть 4 ссылки, я их так бегал, посмотрел. То есть, со всех сторон идет вот закручивание вот этих гаек для того, чтобы инфраструктура просто не лопнула. Да? Потому что, когда вот, ну представьте, было там офисное здание, фигакс фигак, там разделили на апарты, Стало, блин, 200 квартир, понаехало куча народу, им нужны детские сады, парковки, магазины и так далее. И это реально чувствуется. В Кабардинке я вот был, я просто офигел от того, сколько там людей. Это просто вот, как будто все приехали в Кабардинку и все, И там вот просто ты ходишь, толкаешься вот так вот, в море заходишь там, ну просто, чтобы дойти до моря, надо там 20 метров людей растолкать. И такая тема есть. Вот. И что получается? Спрос ограничен. Спрос, это предложение ограничено. Реально ограничено на уровне просто, на уровне администрации. Соответственно, и нелинейный, и получается приток, приток населения, рост спроса, соответственно, нелинейный рост стоимости недвижимости. Вот почему Краснодар. Инфляция, ставки по ипотеке ниже бесплатные деньги, люди мигрируют на юг, новых строек нет, и все это просто, ну вот, если ты смотришь на эту цену, я посмотрел Геленджик. Я смотрю, там Краснодар был недавно 70, сейчас уже, блин, 120, 140, 150, короче, и это, блин, это, короче, нифига не предел, потому что народ продолжает приезжать просто. Если ты начинаешь учитывать тот фактор, что нового то ничего нету, ну, то есть просто, как бы, если бы предложения и спрос были урегулированы, да, но цена она меняется вместе с тем, как чем больше спрос. Соответственно, тем выше цена, когда нет новых предложений. Вот если это вот проваливается, потому что труднее всего мыслить нелинейно. Это на самом деле есть такая вещь, потому что мы любим строить прогнозы, но чаще всего мы либо сильно недооцениваем, что будет происходить, и когда уже назад оглядываешься, блин, ты думаешь, как студия, за 3 миллиона может теперь стоить 8 миллионов, и как бы, и это норм. Ну, то есть, новая реальность, ты такой, да не, но ну, он упадет, наверное. А раз хернакс, короче, еще на 11, 11 выросло И ты такой, не, ну, блин, ну, это уже совсем дорого. Вот, ну, блин, а она до 15 растет, такой, ну, вот, уже нормально. Короче, можно брать. это ну, как бы, есть такая история, поэтому, кто вот чуть-чуть варит у него мозги, тот уже начинает шевелиться, уже сейчас. Уже сейчас, как мы сегодня по-белорусски все разговариваем. Так, Хорошо. Такой блок про Краснодар, ну это на самом деле Краснодарский край, Сочи, там вообще уже много перегрето, недвижка перегрета, и в Сочи, почему мы смотрим землю, потому что фактически у нас есть проект «Земельный участок в Сочи», у нас есть отдельный клуб инвесторов, где приоритет вообще всем сделкам, во-первых, приоритетная публикация, во-вторых, если приходит инвестор с клуба и просто инвестор со стороны, естественно, приоритет… Получает тот человек, если сделка на одного, например, рассчитана, тот, который у нас в клубе лояльно и с нами давно находится. Вот, соответственно, у нас есть. Почему мы в Сочи в землю смотрим? Потому что квартиры ну, реально дорого. Ну, прям, ну, ну, уже совсем дорого, да. Там еще еще на 40 процентов подорожает тогда будет в самый раз а пока просто дорого вот и когда ты понимаешь что можно взять землю разделить построить дом и он будет по цене квартиры это офигенно то есть ты говоришь слушай ты можешь квартиру взять за 10 миллионов или дом с участком за 10 миллионов да там чуть, до, чуть дольше там 10 минут до моря ехать но но это, блин, дом, ты можешь там жить, короче, барбекю, бассейн кайфовать, вот тебе магнит, вот тебе дорога на Красную Поляну и так далее. И когда, ну, Это нормальный классный офер, который цепляет еще и загородную миграцию, то есть, там сразу несколько трендов, которые просто можно зацепить, это вот вообще самый классный микс. И, естественно, спрос на такие участки растет. Сейчас есть проект. Условно там сумма 44,5 миллиона, большая часть уже набрана, там есть доля на 10 миллионов рублей, соответственно доходность классная, годовая доходность по рынку там 54-61%, потенциал больше 100. То есть там есть э, особенности, то есть если просто брать по рынку, то там вот ну мы рассчитываем 50-60% забрать, если реализуется стратегия с э, альтернативной дорогой в обход на Красную Поляну, то доходность будет совершенно другая, то есть просто даже вот. Используя этот тренд, можно очень неплохо заработать. Поэтому, ну, забегая вперед, скажу то, что сразу, чтобы было понятно, я сейчас расскажу про наши проекты, скажу, кому они подходят, кому они точно не подходят. Вот просто можно даже не свое время не тратить, не наше. То есть, первое, вот, конкретно проект с землей. У нас есть новостройки, земля. Конкретно с землей проект, то, что должен быть свободный капитал для инвестиций. Там сделка серьезная, она крупная, там не может приехать на сделку 50 человек, каждый по миллион рублей дает. Соответственно, там ну, максимально просто, чтобы компактно все это дело произвести. Да, можно делать удаленно, но все-таки это должно быть там не 150 собственников. Да? Поэтому должен быть личный капитал. И здесь приоритет тем, кто для кого это подходит, для тех, кому важно защитить сбережения. То есть от инфляции или от возможных потери при реализации проекта. Потому что что происходит? Мы берем землю. Мы ее делим на части и ставим дорогу. И получается мы ее продаем. То есть очень быстро актив из большого, хотя большая земля, реально просто ее можно подержать и перепродать, это тоже деньги. Но за счет разделения, просто за счет того, что ты взял, сидишь, и этот рынок, он тебя поднял выше. Ты подождал полгода, земля уже стоит совершенно других денег. У нас партнеры ровно так и сделали. Они взяли гектар земли, короче, они просто в нем посидели, они брали его там за 400, сейчас он стоит там 800, будет стоить миллион 400, они такие, блин, может быть, нам вообще не строить, просто посидеть и все. Короче, они планируют коттеджный поселку там строить. И это как раз является силой тренда. Поэтому конкретно эти стратегии для тех, у кого есть капитал, который нужно защитить, и для тех, кому важно, чтобы это было лучше, чем инфляция, и защитить от возможных потерь. Потому что часто не потерять гораздо важнее, чем, чем заработать. Но при этом как бы, здесь очень прикольная цифра доходности. Так, что еще? Здесь важный момент конкретно по земле, то что.. Вот здесь я просто знаю, что есть разные типы инвесторов, да, есть ребят, которые, блин, я короче все сам, я здесь вот не хочу, здесь комиссии сэкономлю, здесь схожу на мусорку, наберу стройматериалов, сам сделаю инвесторский ремонт, здесь сам буду звонить, сдавать, принимать звонки, то есть те, кто просто хочет все сам, все вот вот просто максимально везде сэкономить, это не наша история. Это мелкие сделки, я не оспариваю ваше право на то, чтобы ими заниматься, вы можете ими заниматься. Есть, но при этом это не те проекты, которые мы предлагаем, потому что мы в основном в основном, на то, что у инвестора есть капитал, мы делаем полностью выход под ключ и сделки, покупаем и занимаемся, важным, мы занимаемся реализацией, занимаемся реализацией всех этих вопросов. Вот если есть понимание, важность, что помимо того, что надо защитить деньги, надо еще экономить свое собственное время, максимально там, заниматься другими вещами, а здесь тебе делают все по ключ, то это тогда проект для вас. Если вы там хотите вот, во все детали все контролировать самостоятельно, то это, наверное, точно не эти сделки. Вот. и еще важно вот, что хотел сказать то что мы сейчас просто у нас есть хороший классный поток сделок мы видим этот тренд мы нашли партнеров с которыми можно делать эти сделки и сейчас мы хотим сформировать вот этот пул инвесторов с деньгами которым, с которыми будем просто делать закрытые проекты то есть приходит сделка там 50 миллионов участок, его надо там есть решение там 10 дней и, собственно говоря, мы хотим сформировать вот этот пул инвесторов, которые пройдут несколько этапов, поймут, как это работает. Вот, и для, им не нужно будет объяснять нюансы, там, куда на сделку подъехать, как закрыть... Заклад... Ну, то есть вот ничего этого объяснять не надо. Мы просто будем экономить огромное количество времени и просто будем быстро а, проводить эти сделки. Потому что когда ты работаешь с новичками и вот этот весь этап провести, мы когда первый пул с квартирами делали, мы, блин, мы просто хватались за голову, потому что каждый новый инвестор, какая-то новая особенность, там где-то кому-то через ячейку в его городе, где-то кому-то там расчет после регистрации права, и я думаю, господи, блин, я уже беру, у меня был один инвестор, просто который вот ни в какую, я говорю, блин, ребята, вы меня задолбали, я, говорю, я просто взял за свои деньги, выкупил и им продал, да, я там попал на налог, ну блин, ребят, я говорю, все, я понял ваши страхи, давайте так, я беру, выкупаю, вот, и вам это продаю и согласен на ваши условия, то есть, когда вот это тебе не нужно нужно сращивать. Это всем классно. То есть, когда есть доверие, есть понятная модель, это всегда здорово. Поэтому в наших интересах вот найти тех ребят, которые хотят на сделках делать регулярные деньги. Не просто вкинуться там и просто один раз что-то заработать и пойти там все в крипту вложить и стать свободным, да. А именно вот те ребята, которые понимают, что сбережение надо защищать, что инвестиции – это не просто разовая какая-то сделка, это регулярная работа. И то, что партнерство супер важно, потому что оно позволяет экономить большое количество времени. И вот в этом случае тогда есть возможность сделать большие сделки, забирать самые выгодные объекты быстро, потому что, ну представьте, я вот внес задаток, допустим, у меня есть там 30 дней для того, чтобы собрать эту сделку. И если я буду каждому объяснять, смотри, блин, классная земля, там классный объект, давай его будем покупать, короче, и так далее, то есть я могу просто там задаток потерять, там 5 миллионов вносишь, и ты реально этими вещами рискуешь, если ты работаешь с новичками. Когда есть пул, где все, все все понимают, все знают, команда разбирается, экспертность есть и все, это тогда все гораздо сильно проще. Вот, смотрите, значит, резюмируя по земле, сейчас есть открытый проект на десятку, то есть 44,5 миллиона всего нужно, там осталось там, собрать 10 и дедлайн 31 августа. То есть, Если интересно, в директ мне просто напишите, сделку можно делать удаленно, сделку можно делать лично, Соответственно, вот конкретно в этой сделке вход от 4,5 миллионов до 10. Там приоритет, если есть десятка, можете заходить, написать, если конкретно вот по дедлайну успеваете. То есть срок уже там, ну, такой же поджимает. Вот. Если в целом, короче, история интересна с такими сделками, также можете в директ мне написать. Значит, у нас есть два варианта. Первый вариант это клуб инвесторов. То есть в клубе вообще весь поток сделок. Мелкие сделки, фондовый рынок, крипта, займы под залог. То есть, все-все-все, рииты и так далее, то есть все это идет IPO, э, спекуляции, и в том числе вот эти большие сделки. То есть если сделка, сделку забирают резидент клуба, в первую очередь приоритет ему. Это стоит там вообще недорого, особенно для инвесторов с капиталом, там э, цена вопроса пять тысяч рублей в месяц, там, условно 50 тысяч рублей в год, это просто, ну, в сравнении со сделками, которые там есть, это вообще ни о чем. Вот, также есть, если вот для тех, кто, блин, что-то я буду там по пятерке платить, то есть такие тоже, ну, наверное, они просто к нам не попадают, как бы, поэтому, вот, мы формируем клуб для того, чтобы, как бы, больше работать с теми людьми, которые понимают что, ну, найти классную сделку, проработать ее юридически, получить скидку, проработать документы, Определить стратегии выхода, договориться с подрядчиками – это тоже время, деньги и, ну, к сожалению, есть ребята, вот просто я не знаю, ну, были такие случаи, один на двадцать, но бывают. Вот когда, он говорит, блин, а что это я буду всем платить, я тут пойду сам все сделаю, там по-быстренькому, они а там пусть нафиг идут. Вот, но ну, обычно это все, как бы мы понимаем, что эти точно ребята будут, я просто как бы вам говорю, если у вас есть такие идеи, просто не приходите к нам и все, вот. хотите там другие проекты, это вам там как бы нормально, здесь вот нет, здесь не надо. Вот, соответственно, есть клуб инвесторов, в него можно просто подключиться и весь поток сделок, который есть абсолютно. Он будет у вас там в отдельными чатами разбит. Большие сделки, обычные сделки, там есть сообщество, есть обучение, то есть это все уже включено. Вот. И есть отдельный канал крупных сделок. Этот канал бесплатный. То есть мы можем вас туда подключить, если вы там не видите ценности там, что фондовый рынок, там еще другие какие-то сделки есть. Вам нужен, у вас есть капитал, вам нужен только поток сделок. Такой канал тоже есть, там сделки у нас тут полутора миллионов рублей до девяти миллионов долларов. Это сделки вот последних вот последнего времени, которые были. То есть, если есть такой свободный капитал, если вы заинтересованы, можно мне также написать в директ, соответственно, и я вам пришлю анкетку, можете ее заполнить, подключиться к этому каналу. да там нет приоритета на сделках, некоторые, например, прикольные сделки могут уходить раньше. В клубе такое бывает но в целом если решите можете в клуб потом перейти значит здесь важная вещь вот важно если вы хотите к этому каналу подключиться бесплатно да, то первое отказ от конкуренции в сделках то есть у вас есть нормальная для вас нормальная идея то что мы совместно зарабатываем на инвестициях это пулы это отдельные сделки зарабатывать все вин вин то есть это не то что я там пришел подсмотрел там где-то там что-то пошел сделал самостоятельно это вот, не про это да соответственно есть определенная этика этого формата, которая подразумевает, что мы не конкурируем с друг другом, иначе мы ну, просто тогда мы не смогли просто все эти сделки публично показывать. Ой, у вас есть свободный капитал. То есть вы не просто инвестор на будущее, у вас есть деньги. Соответственно, оптимально это 5 миллионов рублей, минимум полтора, это. Просто вам иначе пользы не будет от этого канала. Вы, да, будете смотреть, о, да, там, добывающее предприятие по золоту, там, или, о, да, там, займ под залог недвижимости. Вот недавно была сделка на 20 миллионов. Как бы, о, там, блин, земля, прикольно, 50 годовых, обеспечена но вход в сделку 5 миллионов, и вам будет просто грустно. Да, и зачем вам грустить, когда вам нужно просто работать над увеличением своего собственного капитала. То есть вам нужно просто чуть-чуть ну, дойти до этого уровня. Собственно, вот. Теперь, значит, по земле у меня все, ну, собственно говоря, призыв такой-то, что если хотите, можете подключиться в Клубу клуб у вас будет приоритет на все сделки, большие сделки по фондовому рынку на любую сумму. это да, И если просто вам нужны чисто крупные сделки, у вас есть капитал, вы не готовы пока идти в клуб, пожалуйста, туда. Так, теперь вопросы, значит, про минимальные, максимальные суммы входа сказал, конкретно в землю сказал, текущий проект там был от 4, 450, по-моему. Ну, считайте 4,5 миллиона. соответственно, у нас есть сделки и меньше тоже. Ну, конкретно в эту сделку был такой. Каким образом вкладываются инвесторы в общее дело? Э -э разные варианты, то есть э есть э варианты, в которых э в которых собственность оформляется на инвесторов вдолевая. Есть варианты по договорам займа, мы сейчас от них уходим, мы стремимся, вот, например, в новостройках вся недвижка оформляется на инвестора, она принадлежит ему, это нормально. Это нормально, когда вы являетесь собственником, мы просто выступаем агентами, которые помогают войти в сделку по выгодной цене, сделать необходимые изменения и выйти из сделки. Когда есть большая сделка, чаще всего это собственность инвесторов, есть доверка на человека, который занимается реализацией проекта, и дальше реализуется выход. Поэтому мы в крупных сделках стараемся как раз вот, ну, сократить количество инвесторов, чтобы вот не было вот этого согласования. То есть варианты от, проекта, от одного проекта к другому могут отличаться. Так, э, смотрю еще ваши вопросы, вопросы, вопросы, да, прикольно, эфир классный. Я вижу, и вы есть у меня, соответственно, и аудитория. Ну, прикольно. Надеюсь, вам полезно то, что мы с вами разбираем. А, так, про Землю сказал, теперь про новостройки. Значит, смотрите, про Краснодар я уже сказал то, что, блин, короче, стройки запрещены, крупный город, можно улететь куда угодно, соответственно, приток населения в три раза увеличится к 40 году, мощная миграция, хороший климат, экология, инфраструктура, то есть ну, многим Краснодар нравится, особенно возле Краснодара, да, и Краснодар растет, но при этом сейчас новых предложений очень мало, спрос есть. Но в предложении мало. Поэтому, особенно и когда запрещено в Сочи, в Анапе и так далее, есть как бы понятная локация людям, которые в принципе ну, тоже окей. Соответственно, здесь какая идея? Мы выкупаем оптом большое количество ликвидных, важно ликвидных квартир, ни двушек, ни трешек, ни хреновых однушек там, по 50-60 квадратов. Мы берем хорошие ликвидные квартиры с хорошей планировкой, мы покупаем их оптом и мы делаем выход из сделки. То есть, ключевая идея, мы сейчас договариваемся с застройщиком, поэтому я начал, вот я не знаю, видели сторис, не видели, у меня был пост про то, вообще кто в принципе в эту тему готов зайти, кому интересно. То есть, общая идея такая, то что есть новостройка, есть ликвидные квартиры в этой новостройке, мы выбираем пул этих квартир и потенциально эти квартиры растут на 30%. Соответственно, условно там взяли за 3, там, за 3 900 продали. Да? При этом реализация проекта идет на нас, то есть мы занимаемся входом в сделку, помогаем но, там, с одобрением, про ипотеку сейчас отдельно скажу, и помогаем с выходом. То есть такая вот есть комплексная услуга, то есть как раз я поэтому и подчеркиваю, то здесь важно, то чтобы мы ищем людей, которые, во-первых, хотят максимум сэкономить свое время и под ключ, то есть говорят, окей, у меня есть деньги. Я хочу их защитить, чтобы они ни в коем случае не сгорели. То есть там ФЗ, скроу-счета, то есть все это как положено, защита от государства. И, с другой стороны, я хотел бы на них заработать не как на депозите, а вот ну, хотел бы побольше. Есть первый вариант, когда вы просто заходите этими деньгами без ипотеки, соответственно, и просто выкупаете свои деньги, вы как минимум зарабатываете. Есть второй вариант, когда мы берем там условно, есть у меня 3 миллиона. Я беру, делю там на 5 частей и беру там 5 квартир. То есть, ну, если у меня, конечно, одобрение по ипотеке, поэтому Второй момент. Либо у вас есть, вот для кого конкретно краснодарские квартиры подходят, условно, если я захожу и зарабатываю 30% без ипотеки, то примерно с ипотекой я заработаю около 100%. То есть я вам пример очень простой показал, то, что за те же 3 миллиона я вкладываю там 700 тысяч рублей и зарабатываю 900. Просто за вычетом там налогов, расходов на риэлторов я зарабатываю больше 100. И это прикольно, потому что я могу выйти даже быстрее, чем за год. Это как раз в интересах команды чтобы инвестор вышел быстрее, потому что мы на этом тоже зарабатываем. Цикл, так, по земле цикл, ну, смотрите, если у вас по срокам проходит, по, по срокам, по сумме вы проходите, вы мне напишите в директ, я вам полностью раскладку всю вышлю, просто скиньте мне WhatsApp, я на WhatsApp вам отправлю всю инфу. То есть, есть прям подробно описание с видео, с расчетами, просто чтобы вам сейчас о, не, это, как это, не тратить ваше время. Несколько районов Краснодар я вот по карте их понимаю, короче, но точно название районов я не знаю. Там Красный какой-то э, торговый центр, там Леруа, Большой Магнит и красные забыл, как огромный торговый центр называется, то есть это новостройки, новый район, И есть также, у нас сейчас два комплекса, мы рассматриваем, которые прям вот потенциально интересны. О, так. Про новостройки, про новостройки. Про землю я ответил, вопрос с буквой «Ж» с улыбкой пока не понял. Так, займы. Какую минимальную сумму надо иметь? У нас были займы от полутора миллионов под залог недвижимости, в среднем два-три, есть займы по 20 миллионов, то есть в зависимости разные, займы абсолютно разные бывают. Соответственно, ставка бывает от 25 где-то до, там, в некоторых случаях, 36%, такое тоже бывает. вот соответственно Займ оформляется собственность на инвестора, сделка проходит обычно в Москве либо по доверке на наших партнеров. То есть, я сделал доверку, я несколько сделок сделал физически, потом просто сделал доверку, чтобы мне туда не летать. То есть, я закладываю просто на счет деньги, они снимают и дают займы. Ну, мне просто проще, потому что я сам не нахожусь в Москве и здесь на самом деле в Краснодарском крае такая же история. То есть, не, можно сделать так, чтобы вы не приезжали на сделку. Для меня это реально прикольно. То есть, я буду участвовать не физически в сделке, Задача откатать вот эти удаленные сделки там. Вы приходите в свой Сбер, мне сказать, что так можно. Это, блин, это просто шоколад, когда все сделки делают э, без вылета. Особенно если бы еще в Америке можно было делать, не выезжая из Америки, было бы вообще офигенно. Так, хорошо, с этим разобрались. до да, западный обход, хороший район, Красная площадь, все верно. Да, Красная площадь, хороший район, да, хороший район и цены там, конечно, тоже хорошие уже. Вот, но есть есть особенности, да, можно, если постараться, можно. Если есть нормальные партнеры, которые могут договориться, можно найти даже при таких условиях. Так. Итого, выкупаем оптом, соответственно, цикл сделки около года. Короче, в идеале до 6 месяцев, но опять же, закладываем, что что-то может там где-то затянуться, не обязательно дожидаться, пока новостройка введется в эксплуатацию, хотя сдача уже планируется первый квартал 23-го, но даже если это будет другая, идея такая, что это просто идет переуступка, то есть можно не получать собственность, сделать переуступку, собственно говоря, тоже это все ребята говорят, можно делать в ипотеку, я им верю, просто раньше так как были ограничения, сейчас этой истории нету, то есть вышел на деньги 30%. Итого, защищена недвижкой растущий тренд на рынке оптовая покупка делают все под ключ то есть вы можете все это делать удаленно и самое прикольное это может сделать в ипотеку то есть можно взять одну квартиру там за трех условно там за 3 500 можно взять квартиру там 5 квартир ликвидных с ипотекой, просто разделив платежи и сделать уже на свои деньги не 30%, а сделать 100%. И ну, мы вообще рассчитываем там, с учетом всех расходов и издержек, мы рассчитываем там инвестору давать вот 75%. Я сейчас вот у меня есть новые прайсы, перед эфиром я прям получил, конкретно мы уже договоримся на броне, поэтому либо сегодня, либо завтра уже будет анонс, в первую очередь, в клубе в чате срочных сделок, которые я сегодня про него вам рассказывал. И ну, у нас на самом деле, я вот накидал, у нас уже есть, вот на сегодняшний день у нас 65% тех квартир, которые мы хотим забрать, они уже вот предварительно а, проявили интерес, люди сказали, да, у меня нормально все с одобрением, с кредитной историей, у меня есть деньги на первый взнос, я готов оперативно все решать. То есть у нас уже есть 65% квартир уже... Условно под "soft commitment" мы называем эту историю. Соответственно, пока даже не было ни анонса, ни предложения, ничего. Поэтому, если все-таки тема интересна, имеет смысл, ребята, имеет смысл просто проследить за телеграммом, написать мне в директ, что да, ребята, включите меня, мне это важно. Соответственно и оставить контакты, по которым мы оперативно начнем с вами работать. Вот я сейчас туда заканчиваю эфир. Основные вещи, я то, что хотел вам сказал, готов ответить на ваши вопросы по новостройкам, ну по новостройкам условно, если с нами идем, просто оставляйте заявку, кидайте телефон, я вам просто, как детали будут, мы скидываем прямо примеры этих квартир, которые можно забронировать под себя, соответственно, и в течение там, 10 дней выйти на сделку. Условно помогаем с одобрением, но важно, чтобы у вас там был не 50 ипотек, чтобы у вас нормальная кредитная история и в целом вы не закредитованы. Соответственно, по новостройкам, смотрите, примерно, я считаю где-то от 500 до 700 тысяч рублей первый взнос плюс все расходы и платежи по ипотеке и так далее. То есть, это вот какая-то сумма сначала, плюс там в течение срока до реализации. Это вот сумма, которую, опять же, я вот просто примерно сейчас прикинул, чуть более точно смогу сказать ближе к вечеру. То есть, это в одну, соответственно, такая сумма, если берете несколько, ну, соответственно, умножаете на 2, на 3, на 4. Так, если самостоятельно, ну то есть если без. Точнее, не самостоятельно, если без ипотеки, там в районе трех миллионов будет. Опять же, тоже сейчас э, как раз работаем над тем, чтобы. У нас есть еще партнеры, ребята, которые тоже изъявили желание взять большой пул. Поэтому тут, ну, понятно, приоритет в первую очередь клуберам. Потом э, идет канал крупных срочных сделок и тех инвесторов, которые уже с нами давно работают. То есть в первую очередь, ребят, этот канал закрытый, то есть мы.. Туда зевак не берем, если там ну, какое-то есть там, нарушение этики, еще чего-то, мы удаляем как бы, без возможности там, ни за какие деньги вы обратно туда не вернете. То есть это важно. Построить ту среду, в которой мы можем просто безопасно публиковать эти сделки, не боясь там конкуренции, просто там люди, которые ориентированы на то, чтобы просто вместе зарабатывать. Соответственно, приоритет туда, и потом уже, если что-то остается, оно доходит до, там, до Инстаграма, до Телеграма. Еще кого то В первую очередь это наши инвесторы, клуберы и там, ребята, которые уже прошли квалификацию в срочных сделках. Ну, это нормально. Ипотека берется на человека, то есть это не я на себя беру, вы берете на себя, соответственно оформляется все на вас, это ваша квартира, мы выступаем как агенты, которые помогают вам купить, соответственно и помогают вам продать нормально, то есть по хорошей цене, вовремя самое главное, то есть не затягивая, потому что у нас есть бонус мотивационный от годовой доходности. Чем больше мы делаем годовую доходность, тем это интереснее и для вас, и для нас, то есть просто сделали, через за месяц выскочили быстро денег заработали пошли в следующую сделку это всем классно всем интересно то есть наша задача вот здесь моя я еще раз подчеркну почему для меня супер важно сформировать вот этот пул партнеров инвесторов которым не нужно объяснять детали. Мы прошли уже там 2, 3, 5 сделок, и не надо, блин, ребят, говорю, вот сделка, заходим, э, пишите, кто берет, я бронирую на всех, мы получаем скидос, и, собственно говоря, распродаем вот по таким ценам. Он говорит, да, я, я, я, я, я не боюсь, я говорю, ребята, окей, я забронировал, теперь давайте выбирайте, Все. И это вот, в моем случае, это работает вот таким образом. Вот, не знаю, как бы, опять же, это моя идеальная картина, и я к этой картине иду. Без первого взноса, смотрите, скорее всего, ну вот на сегодняшний день это просто на уровне переговоров, то есть конкретно у кого мы берем, нету ипотеки без первого взноса, есть банк, который это делает, а они с ним пока не в партнерских соглашениях. Если они договорятся, это возможно, но это очень сильно в теории, в теории, потому что да, это прикольно, когда ты просто без первого взноса берешь несколько ипотек, это блин, ну вообще просто космические цифры получается, но при этом… Я подозреваю, что как раз это, скорее всего, просто в этот пул не попадете, потому что, потому что сейчас, конкретно на сегодняшний день, 65% уже разобрано. Ну, условно, софт, понятно, что не все там, кто-то там заболеет, кто-то скажет, я что я что-то там случайно нажал, это нормально. Вот, поэтому мы, мы примерно понимаем, что уже половина квартир уже забуквана, соответственно, половина там прилетит сейчас вот в ближайшее время, когда мы сделаем эти анонсы. Потому что конкретно предложение даже просто оформлено, мы еще никому не рассылали. Сегодня, завтра как раз моя цель это сделать. Все, ребят. Разбегаемся тогда, и по сделкам, по срочным сделкам пишите в директ, соответственно, хотите подключиться к сделкам по земле, пишите в директ, если проходите по ипотеке, у вас нормальная кредитная история, есть либо полная сумма, либо первый взнос как минимум от 500 до 700 тысяч рублей, вы готовы, также пишите в директ и, собственно говоря, дальше будем двигаться в этом направлении. Все, ребят, пока, эфир заканчиваем, рад был вас всех видеть, до новых встреч.